-о -о. А я тут Опять демку дрочишь? Да. Хорош демку дрочить. Погнали выбивать дерьмо. этот холоднее. Я бы рад, я спать собрался. Я сейчас заканчиваю. Че, уже? И уже завтра не завтра на работу как бы. А, Работает. Хреново. Ну что поделать. Ну. No. Ладно. Не работает. Ладно, согласен, работать. хрен смородил. Угу. А, а как денежку получать? Ну ч, зря Арифлейм придумывали что ли? Не говори, кризис не упор. Ты еще долго тут будешь? Или он прописал там спать? Лу? Алло? Лу? Пытаюсь сосредоточиться немножко. Well. не получилось у меня в вот. следующий Или раз не получилось Ебать! я это записал Чё? я это записал сука Бля. и, и чаллас тоже записал да да <laughs> все это записывалось Пипец. А Блядь. там слышно как ты бомбишь да Блядь. там да блин там то прикол что я игру все тихо прохожу а просто концовку посмотрел сколько у меня счет выбило <мышл> я я обычно тихий просто типа и ебать, ебать, ебать, я свой рекорд опять побил хорош хорош сохранить